Значит, залез я такой в Инстаграм, начал смотреть различные публикации, перелез к себе в профиль, смотрю, а у меня 276 подписок. Именно на тех, которых я подписался. И мне так стало интересно, кто же все-таки отписался от меня и не подписан на меня. Кто же эти злостные неподписчики? Всем привет, добро пожаловать на канал Apple Expert, с вами Владимир. И в сегодняшнем видео я вам покажу, как же найти этих отписчиков от вас, на которых вы подписаны, которые вообще отписались от вас, различные подпункты и так далее, и так далее. С <музыка> чего же начать? Смотрите, я перешел в веб- вот, и много различных программ, но достойных здесь я не нашел, к сожалению. Именно так, чтобы не приходилось там через какие-то пути спотыкаться непонятно что, я нашел более другой способ, более простой, эффективный, к сожалению, это или к лучшему может кому-то работать на Android-устройстве. Перейдем на Android-смартфон. Заходим в Play Market, пишем отписки Instagram, ищем нам нужное приложение. Вот оно, Follower's Assistant Light. Открываем его. Проходим небольшое соглашение, соглашаемся со всеми пунктами, разрешаем доступ к геоданным, к звонкам, никакие данные здесь не похитят, потом можете поменять пароль, если вам как-то будет страшно. Проводим регистрацию, вводим логин, пароль от нашего инстаграма, так вот, выбрали наш заветный режим, жмем в «Безопасном режиме», жмем «Дальше». На поиск пройдет более 5-10-15 минут, в зависимости от вашего интернета, появятся ваши люди, ваши именно те злостные неподписчики, которые отписались от вас, а вы подписаны на них. И вы уже сами выбираете, кого отправить в избранный, нажимаете на звездочку синеньким те которые попадут в белые списки вы не будете их проверять и удалять остальных можете отписать и все, никаких проблем вот в принципе и все ну вот ребята, я вам показал отличный способ пользуйтесь, очень классно если вы знаете еще какие-то приложения, программы может сервисы оставьте мне ссылки мнения в комментариях для меня это очень важно прожимайте колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео подписывайтесь также на мой инстаграм там тоже часто выходят различные розыгрыши новости и все такое просто следите за моими соцсетями будете в курсе и я буду в курсе что вам более менее интереснее из того что я публикую всем пока